Здравствуйте, с вами Магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеобзоре однопоршневой безмасляный компрессор для аэрографии фирмы FENDA артикул товара AS18-2 FENDA Производит э, компрессоры и аэрографы довольно-таки давно, с, начиная с 90-го года. Компрессор имеет положительные отзывы и гарантия на данный продукт составляет 12 месяцев. Немножечко технических характеристик от данного аппарата. Мощность 150 Вт, производительность 23 литра в минуту, вес 3,6 кг, максимальное давление до 4 бар. Длина корпуса, это если брать... С фильтром составляет 26 сантиметров. Высота с фильтром 20 сантиметров и ширина 9 сантиметров. Имеет складную ручку для переноски. Фильтр с редуктором. Есть также сброс конденсата. вот Нажимаете снизу. Резиновые ножки очень устойчивые. И гасят вибрацию. Длина шнура составляет 1,9 метра. Данный компрессор может работать около 20 минут. После чего ему нужна будет передышка. Где-то 5-10 минут. Для того, чтобы он остыл. То есть это, самый такой, это из минусов. То есть нужна будет передышка после каждой 20 минут работы. Работает с небольшими дюзами. Да, ну, с, небольшими, с небольшими дюзами аэрографа и сейчас мы попробуем его включить и показать уже на самом деле как он работает так, покажу еще упаковочную коробку вот она идет упаковочная коробка, видите и для моделирования, и для ногтей предназначен что здесь еще ну, производитель производится данный компрессор в китае Упаковочная коробка и гарантийный талон вместе с описанием компрессора, с возможными неполадками работать, как устранить, и с характеристиками. Все, инструкция на русском языке. Так, подключаем компрессору шланг. Шланг в комплекте с компрессором не идет. Работать мы будем с аэрографом BD-135 Юза 0,2 мм Набирает он 4 атмосферы и отключается при достижении 4 атмосферы набрал отключился, то есть автоматическое отключение Так, теперь мы попробуем налить воды в аэрограф 4 бара набрал, включился. Вы можете также регулировать давление. Сейчас более детальное покажем. Вы можете до 2 баров поставить. До 3. В зависимости уже от работ, которые вы проводите. И также сброс конденсатора внизу, я уже показывал. Вот такой вот компрессор для аэрографии, гарантия 12 месяцев. И напоминаем за подписку на канал, за оставленный комментарий, вы получаете дополнительную скидку в нашем интернет-магазине. Спасибо, до свидания.